Ты его любишь? Ну, любишь, ясно. Не понимаю, не понимаю. Он очень хороший, Павел. Сынок богатого фермера. Да, молодец, фермер. Что с тобой? А что он здесь делает в городе? А, Вальтер приехал покупать молотилку. Уже два месяца как покупает. Да. А где же он? Вон он там не может свою шляпу получить. Кабан. Пау. Он такой нежный. Кабан. Пау. Знаешь, Лариса, у тебя на заводе столько замечательных парней есть. Ты работница, а он сын богатого фермера. Ну так что? Тебе нужно объяснять... Девчонкой на завод поступила. В такое время мы сейчас должны крепко друг за друга держаться. Мы, рабочие. Ненавидеть вот таких богатых сынков. Он завтра штурмовой отряд поступит. И будет твоих друзей резиновые палкой пить. Кабан. Впрочем, я, я, очевидно, ревну. А я думаю, что вы подружились. Пусть считай, что мы подружились. Вон он и найдет за свои шляпы. Вальтер, тебе бы больше пошла шапка штурмовика. Ты мне почему я? Кто же другой? По-моему, ты. А почему да? Может, в тебя влюблён? Ну, Вальта, скажи. Нет, ты скажи. Я скажу. Говорю. Поздравляю. Поздравляю. Все? Решили пожениться? Да. Давно пора. А ты? Я? Ну что ж, я пойду на свадьбу. Ты с таким равнодушием приняла это известие? Их моби. Кто это? это я, Франц. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер. А что э, Руслан Мюллер? Э, спит? А, мама спит. А, а вы? Читаете? Все всегда читаю. Нет, у меня... Оберт. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Марина. Кто этот Франс? Ну, сам хозяйки. С ним какие-то ничего. Тише, Он сумасшедший. Она красивая, эта девушка. Правда, робот? Она чудесная. Как мне кажется, то она пришла не одна. Робот, стал циничный. Я тебя не узнаю за последнюю время. Я читаю стихи, стихи великих поэтов. Ты не хочешь слушать. Это влияние твоих новых друзей, Роберт. Ведь еще недавно мы с тобой ходили по музею, и ты восхищался. Да, но если нужно, пилот сбрасывает в музей бомбу. Когда это необходимо для величия Германии. Я восхищаюсь таким пилотом. Стучат я, открою. А мама? Что случилось, Франц? Ничего не случилось. Спи. О, Гергерт mm. uh, uh, очень, очень рад. Собрались <говор> три студента. У нас ликер, Гергерт. Uh, ликеры, ликер и сигары? Это Роберт принес, прямо из магазинов своего отца, так что за качество можно быть совершенно спокойным, верно, Гердер? Я тебе налью рюмку. Это очень вкусно. Какая красивая форма. Правда, Франц? Вот здесь? Как почему? Я в гостях, друг. Это твой друг? Да. Тебя дурно характеризует. Георгоп как... Роберт Рюмельн! Я призываю тебя к порядку. Знаешь, что сказал сегодня твой друг в университете? Франц Мюллер. Что ты сказал? Я не помню. Ты сказал, что Германия стала страной убийцей. Я Ты, Ты приходишь чужой Я дом. Я пришел тебя арестовать. Что случилось? Студия оберегает. Да что? Белетный франц. Перестань, Мария. Если за ним пришли, значит он государственный преступник. Враг национальной Германии. Я лишь чушь, Вальтер, пусти. Хороша, девчонка. Что? Дура. О -о -о -о -о. А ты молчишь? Ну, Мария, свои парни. Назад! Санк! Тише. -а -а -а. Не плачьте, Рай. Франц, мой лучший друг. меня связи, я делаю все. Его освободят. Вальтер! Вальтер! Вальтер! Вальтер, беги в аптеку. У нее сердечный припадок, нужно лекарство. Какое лекарство? Адонис вернализ. Она принимает. Адонис Адонис Верналь. Дайте мне... Что угодно? Это... Что? Забыл? Подойдите, мальчик, пожалуйста. Пожалуйста. Нет, забыл. Конечно, не хотят! Видны? Погодите! Пусть он только выйдет! Глядите! Еврейская аптека! Вы! Выходи! ты, Выходи! Да что, не? Видел? Ну ладно. Что? Ладно. Ему надо объяснить, если он не понимает. Разрешите я ему объясню? Тише. Еврея. Да ну вас, пусти. Стой! Полы! Опять начерзали, думаю. Дура. <свят> да брось, в чем дело? Думаешь, что в форме? Я зато сам могу форму надеть. Свои парни. <свят> <Стойте>! <свят> Свои парни? Сейчас посмотрим. А ну, ну. Твои парни! А ну? Фу! <ракус> Фу! <ракус> это коммунист! Фу! Коммунист! Третьи слева! Погонить что? Не можно. Он совершенно не похож. Молчите! разве им это важно? Это же подонки! Контенеры, проститутки. Теперь их время! Гитлер. Ты знаешь этого человека? Нет, не знаю. Разрешите я. Что он? Он пришел покупать. Разрешите, я вызову. Покупать? Да. Mm. Что он пришел покупать? Разрешите, я вызову хозяина. Кто-то пришел покупать. Я забыл. А. Не сговорились. Проклятая старуха. Что? Вы слышали? Условный разговор. Что он сказал? Он сказал, старуха упала в А, вы слышали? Переговариваются. Ну, парень, вы еще У старухи арестовали сына. Сына арестовали. На что? Не знаю. Он ничего не знал. Молодень. Ну да, арестовали коммуниста. И этот пришел сообщить ему. Конспирация. У них здесь явка. Все ясно. Ты шульц. Ну какой там шульц? <связывая> Ну Мы <я> забыл, черт тебе <связывая> какой-то лекарство, Я не знаю. Ну как что старухам дают? Говори, это шут! Как я могу знать, господин начальник? Ты мне признаешься, еврейская гадь! Ты мне скажешь правду! Готов! Нет-нет, дайте ему касторке. Я знаю, у меня у самого здесь рядом аптека! Я вас уверяю... И ты мне? Сознаешься, ты мне скажешь правду. Говоришь? Говоришь? Убью! Не мучите меня. меня. Ну, говори, говори. Явка! Матвалья! Явка! uh -huh. Ну как время, старик? Время? Да. Что можно сказать о времени? Время. Время еще не пришло. Паус, слыхал? Что, шульца схватили? Известные подробности. Его арестовали на улице. Спокойно, Фридрих, спокойно. Мы потеряли Шульца? А ты говоришь спокойно. А вот я не верю, что Шульц попал. И ты прав, Пауль. Абсолютно прав. Шульц, давай, Шульц. Шульц. Вот видишь, не так просто взять шурцы. А вы поверили? Все-таки волновались. Знаю. Поэтому я и пришел к вам сразу. Комитет поручил мне не просто увидеть. Живы, ли? на свободе. Ли? На свободе. Даже комитету все на свободе, живы веселы. Ну. Как работа? Как у тебя дела? Эверга? Да. А вы сказали, что хорошо. Угу. Вели операцию с листовками на заводе. Четыре раза. Ну, Волне удачно. Помогал Клаус из пятерки трафтера. Как? Листовки все антивоенные. Отлично. У тебя, Майкер? Я установил связь с несколькими товарищами из металлического цеха. Хорошие ребята. Да я слышал про них. Молодцы, а? кто это вывесил флаг а, на ежетке? На Фридрих флаг? Да. Я. Ничего, хорошо. Рабочие должны чувствовать, что компартия работает. Как у тебя дела, Пауль, на заводе? В военизации завод на полном ходу. Рабочие возмущены. Тут бы еще немного усилий, и вспыхнет завастовка. Ну? Ну вот, все та же загвоздка. Не знаем, как стал демократ. Думаем, что опять предадут. Мне кажется, мы обойдемся без них. То есть как это без них? Это неверно, Пауль. На вашем заводе есть немало социал-магодичных рабочих. Она у их. Чтобы ты ну их. Да нельзя с ними. Сколько ты не Надо. Для того, чтобы победить, рабочий класс должен быть единым. Это сейчас основное. Вожди социал-демократии раскололи рабочий класс. А этим расколом воспользовался Гитлер. Уничтожить раскол, крепить единство. В этом сейчас наша задача. А ты говоришь ну их. Постарайся во что бы то ни стало связаться с социал-демократическими рабочими. Понял? Хорошо, товарищ Шульц. Вот. Будет он. Так у тебя. Дела ничего, товарищ Шульц. Только вот с холодной завивкой никак не удается. Ну в чем дело, Пауль? чего ничего рассказываю. Ему смешно, что я учусь парикмахерскому делу. Ничего смешного здесь нет, Пауль. Партии нужны конспиративные квартиры. В данном случае комитет решил открыть парикмахерскую. Мне, конечно, трудновато. У меня руки неподходящие, товарищ Шульц. Я ведь слесарь. Был слесарем, Киддеман. Теперь ты парикмахер. Понимаешь? Парикмахер Буш. Прошу запомнить. Как? Парикмахер Буш. Товарищ Тидеман в дамский парикмахер пошел. Хитрый фриц. Девушек заливать хочет. Ну-ну-ну. Ты лучше думай о своей Марии Грин. Ты слишком сердитый, Тидеман. Твоя профессия требует от тебя галантности. Ты рекланиц умеешь? Научись, научись. Галантно. И улыбаться. Постоянно улыбаться. Ты же теперь парикмахер. Ну-ка ну да ну уже! Ну, Фрид, улыбнись. Галантно, галантно. галантно. Ну. О, вышло. Это я не для тебя. Это я для товарища Шульца. Ну, товарищи, до свидания. Помните осторожность. Мы не должны терять бойцов. Скрытая подпольная борьба. Время придет и для другой борьбы. А сейчас, если ты сложишь голову, Пауль, я не собираюсь, товарищ шутить. А если что им случится, то я успею крикнуть. Ты услышишь? Партию услышит? Рабочий класс услышит? До свидания. Счастливо, Шульц. Да добро, дальше. Да не сердись ты, фриц. Я к тебе в компаньонок вступлю. Вместе в парикмахерской откроем. Мы с тобой таких дел натворим. Дай время. Добрый вечер. Что вам угодно. Мне нужно починить часы. Починить часы? Да. Дежурные по концентрационному лагерю Через семей доложить На каждой третья группа заключенных Работает сверх установленного срока 2 часа 18 минут Да, быстро время идет Ох, видишь, как быстро время идет Почему аптекарь не работает? Я работаю, господин чайник. Я приду сюда через 15 минут. За это время аптекарь выбросит 300 лопат. Если аптекарь не выбросит 300 лопат, или аптекарь выбросит 300 лопат. ок. Последи, три столопад. Ну, еврей, начинай. <звы> Ох, это так трудно. Господин начальник. Ну ничего. Зато теперь евреи. Она уроет. Евреи? Да. Низшая раса. А эти? Это же немцы, господин начальник. Немцы. Высшая раса. Почему же они тоже роют? А? Ну, роют. Все правильно. Нет, тут какая-то путаница, господин начальник. Работай, работай! Путаница. Ты меня не лови. Нам все объяснили. Машина господина комендант. Господин комендант, как на работах, так и в самом лагере никаких происшествий не... Ну, Освальд, был я в городе! К нам, пожалуй, комиссии по обследованию лагерей. Кто председатель? Господин Эрнст-Тиллер. Правильно! это? новенький. Комендант, честь себя доложить, поставлен к стене, стоит 3 часа 27 минут. Да. Так вот, я кое-что придумал. Когда приедет комиссия... ¿Verdad? Ну, вот и правильно. А еще много? Много. Он меня ненавидит. Господь. он меня всегда... Заставляют работать больше всех. Ну, же уж сам Нет, ничего, ничего, господин. Ничего. А, господин студент, какой стал мир. Простая товарищеская помощь вызывает слезы. Нет, я ничего не понимаю, господин Суфилович. Что это было? Ты помогал, опека. Я думал, ты слабенький. А ты, оказывается, силач другим помогаешь. Ну вот что, выбросишь еще три столопата. Как? Еще три столопата. Вы! Вы не имеете права! Я все расскажу! Я буду жаловаться! Мой друг, Роберт Уиллин! Следи, риска лопат аптекарю Обязательно приду. До свидания, господин Душев. А -а -а. <свят> Прекрасная Эльза, минуточку. Оставьте, слышите? <свят> Начальник, а -а -а. надо помриться в ларожи. Не любят Я желаю бриться. Я желаю бриться. Простите, но вы опоздали. Я желаю бриться. Вы опоздали? Я не имею права. Значит, ты считаешь возможным, чтобы штурмовик в воскресенье ходил вот таким? Да? Простите, но... Подожди, подожди. Значит, ты отказываешься? Сейчас закрытие установлен полицией. я не имею права. Вильям, держи Эльзу. Это девушка. Зачем вы ее обижаете? А ты что, да? Твоя клиентка? Я желаю бриться. Отказывай. Отказывайся! Ладно, ладно. Ты меня побреешь. Знаешь где? Идем. Берли, оставь Эльзу. Ты думаешь я пьян? Ты видно не знаешь, что такое концентрационный лагерь. Ну, идем, идем, идем, идем. Петр, это? это ему жена прислала. Сухари, видишь? Я уже колбасу вижу. Ничего, Петр. он будет угощать, этот добрый человек. Как это ему пропустили столько всякой всячины? Его вообще скоро выпустят отсюда. Господин Бишов. Объясните мне, пожалуйста, зачем вы занимались политикой? Вы были уважаемый мастер. Я 28 лет был членом социал-демократической партии. Вот и напрасно, дядюшка Бишов. Да. Кто это там говорит? Это ты я, дядюшка Бишов. Моя жена, фрау Тилья Бишов, не забывает. Например, сколько она стояла в очереди. Старая фрау Бишов. Может быть, она даже плакала. Ваш приятель студент спит. Положите ему под подушку сухарик. Так ты э, считаешь, что социал-демократы. Социал-демократы? Они и сделали, что мы сидим здесь. Социал-демократ! Какой ты неум, какая у тебя голова. Мы боролись за рабочий класс, вы раскололи рабочий класс. Вот теперь из-за вас рабочий класс и страдает. Ты? Ты считаешь меня изменником рабочего класса? Слушай, друг, ты только не путай. Стать демократические рабочие это одно, а их вожди — это совершенно другое. Рабочий мы всегда найдем общий язык. Дядюшка Вишов, вот вы за что сюда попали? На заводском собрании выступил. Я говорил, что нельзя на слова. Распираться в любви к рабочему, а на деле запрещать профсоюзы. А ты за что? Тоже примерно за это. Ты рабочий? Да. Коммунист? Да я не партийный, но я коммунист. А вы, дядюшка... А вы, дядюшка Бишев, рабочий? Рабочий. Стал демократ? Социал-демократ. Ну вот, стал демократ и коммунист. А в лагерь попали за одно и то же. Почему? Оба рабочие, оба боролись, у обоих один общий враг. Фашизм. Так? Вот вы нападаете на наших социал-демократических руководителей. А ваши? Как вот ведут себя ваши коммунистические лидеры? Шульц, например. Ведь это же, это же позор. Дядечка Вишов, ну сколько раз я вам повторял, что это не Шульц, а Вальтер Шмидт. Вы это просто из упрямства говорите. Этот Вальтер сын богатого фермера. Никогда он не был коммунистом. Его держат отдельно, чтобы никто не видел. А для чего? Ясно, чтобы обман не обнаружился. Так вы думаете, что это махинация? А вы другого мнения? Неужели вы сами не видите, что это Ему особый ответ дают, по три раза в день кормят. Вы на рожу его посмотрите. Да. Пожалуй, это махинация. А как же дядюшка Бешев? По рукам? Единение? А, единение. По ядру Что мы с вами не согласны. И мы этого не скрываем. Но сейчас важно другое. Мы все против фашизма. Вот на этом ты должен объединиться весь рабочий класс. И особенно важно помнить это, когда мы будем на свободе. Забывают. Молодец парень. Съешьте, коллега. Мне не хочется. Ешь, ешьте. Меня прозубомбили. били. Тож трудно жевать. Э -э вот что, коллега. Мне это трудно. Но я должен сказать, да, социал-демократическое руководство допустило немало ошибок, больше того, преступлений. И я, и мы, мы поставим этот вопрос перед руководством. Вот, рубежим, это сделаем. И если вы хотите знать мое мнение, я голосую за единый фронт рабочих. Мы должны бороться вместе. О! Золотые слова! Вы что, бесились? Ладно, завтра все останутся на штрафных работах. Завтра приезжает комиссия, господина Тилли. Будешь говорить перед ней свой рапорт от имени коммуниста Шульца. Понял? Ступай. Шульц. Какой он Шульца? Своего парня улице ночью взяли случайно какой он коммунист просто запугали парни. я сам пугал Вели. комендант прекрасно знает что это не шульц да ему это не важно да? философ парня Вальтера. Сначала запугал, а потом пообещал выпустить. Он на этом провокаторе хочет себе карьеру сделать. Не выходит с настоящими коммунистами. Так он придумал фальшиво Шульц. Понял? Вот это и есть Шульц. <смех> <смех> Превосходно. Вот видите, господин Можете. Машите. Извините. Превосходная <смех> выдумка. Господин Дельм, не перетушитесь. <смех> Мне нравится ваша выдумка. По вашему, это коммунист? Он был как то Машите. же это коммунист? Остраумов. А заключенный верит, что это Шульц? Верит. верит. Вероятно, приходится убеждать. Я всегда так представляю. Он говорит свой рапорт, заключенные слушают, а вы рядом с револьвером стоите. Правильно. Агитацию всегда надо подкреплять. Вот. Боавенцев. тоже рапортует. Он разучивает рапорт. Я попробую. Венцель, повторяй за мной. Я был коммунистом. Я был коммунистом. Я был здесь и буду коммунистом. Ты смелый парень. Ты... парийц? Я рабочий. Ты немец? Да, я немец. Есть одна Германия. Да, Германия липнет. Молчать! Приказываю немедленно расстрелять. Господин начальник. Ну? Что с ним делать? С кем? Дай его девать, господин начальник. Да кто это? Да. Вчера, господин начальник. Ну что вчера? Да, вы же сами. Да что ты не будешь? Загадки загадывать? Парикмахер, муж господин начальник. Ты кто? Парикмахер? Парикмахер. Почему ты здесь? Не знаю. Открыл я недавно парикмахерскую. Работаю чисто. Организация превосходная. Клиентура увеличивается. Правда, компаньона не хватает. Эх, был у меня компаньон. Кто тебя об этом спрашивает? Вот болтун. Комендант не видал. Его? Да. Нет, я его прячу. А ты его поскорей. Ни черта не помню. Вспомнил. Ты меня побрить не хотел. Отпустит его ко всем чертям. А у вас здесь весело в лагере. Это заключенный? Тоже смеется. Ты здесь себя хорошо чувствуешь? Хорошо. Не упал духом? Нет. Ну, держись. Хорошо. О, хорошо себя чувствуешь? Не упал духом? И тебе покажи. раз себя спрашиваю. Будешь рапортовать? Нет. Ну так будешь мертвый. Палькмахер, причеши его. Он у меня шелковый. На тот свет пойдет. <решит> Парикмахер Буш Скажи всем своим клиентам Всем скажу, Что Пауль Венц Боролся до конца И умер Коммунистом Прощай Парикмахер Буш Убрать всех, прекратить базар. Ирна. Что это? Это, это господин Бенсон! Я был задержан сего только за то, что не хотел побить этого. В, в неурочное время. Я парикмахер. Парикмахер Буш. Я был схвачен на улице. Да обождите вы. Как очутился здесь этот человек? Да он, собственно, господин начальник, действительно, оплошность, а господин начальник. Это вы сами его арестовали? Собственно, господин начальник... Это действительно так. За то, что он отказался побрить вас. Собственно, господин начальник, это действительно да. Собственно, я его хотел уже выпустить, господин начальник. Как вы вошли. Да. Он у вас дурак какой-то? Отпустите вы этого парикмахера. Ну, конечно, предварительно внушив... Я не болтал. Убирать барикмахера! А этот что здесь делает? Вы же сами приказали уничтожить? При попытке к бегству. Учитесь, господин комендант оформляет такие дела. Простай, философан, простай, пропадет. Завтра ты будешь работать деньгом. Это конец. Видите, он уже стоит, убийца. Стой! А, -а, а три приятеля, три неразлучных друга. А вот ты? Господин студент, ты можешь идти. И ты, аптека, иди. Ну, иди, иди, иди. Наконец, отряд. А ты подойди ко мне. Поближе. Где твоя лопата? Где лопата, я спрашиваю? Да ты скажешь, наконец? Где твоя лопата? Мне приказали оставить лопату. Шуш! Веди лопатой! Ну! Только бегом! один начальник. Давайте им добежать до Ресла. Сидите! Франц, идите! Свобода! Свобода, Франц! Вы видели, как я его ударил? Франц, как приятно ударить! сволочь! Не бойтесь, Франц! Там у каждого есть друзья! Сидите! Друзья! Дети, мать, Франц, такие простые! Слова! Мать, Франк, бегите! Франк! Ничего, ничего. С спасибо, Пауль. До свидания, Пауль. Я не могу больше держать. Как приятно бороться. Я боролся, Пауль. Ой! Вернян, дня не пройдет, как снова будешь здесь. О, о, о, он, уж, он уж два о, месяца как бежал, да только вчера удалось связаться. Да он два месяц как удрал. Я только не только его... да? немножко. Дружище, друг. А, Мари, ты знаешь, я часто очень вспоминал тебе. Ну, теперь ты с нами, это очень хорошо. В этом я не сомневался. А твой фермер, Вальтер Кабан, я чуть из нее не погиб. Да, Шульц, ты знаешь, они откормили этого кабана и гоняет по лагерям. Он тебя изображает? И что, верит? Ну, ты думаешь, мы в лагерях не работали? И там мы были коммунистами, и там у нас было подполье. Ты все еще любишь его? Мне стыдно, Павел. Значит, я был прав? Пауль, милый, конечно прав. Абсолютно прав. Но теперь всему этому конец. Пауль. Пауль. Но ну, теперь тебя надо спрятать. Мы тебя так спрячем, что уж никто не ухесет. Вот даже мы Согласен. Только при одном условии. О, вот ты уже ставишь условия? Да. Слушай, Шульц. Я их заслужил. Дело доведено почти до конца. Забастовка, да? Я же мечтал об этом. Теперь, под конец, когда почти все готово, я в стороне. Не по товарищу. Ну, хорошо. Мы подумаем об этом. Итак, товарищи, завтра на заводе Тилле состоит и собрание рабочих. Мы знаем, Подстрекатели бросили ваше среду слово. Чуждое германскому народу слово. Отвратительное слово. Забастовка. Забастовка, шелком говорят среди вас. Забастовка. Это... Адур! Что вас этому? Среди немцев! Столи! А, Мария, Столи! ты как Столи! сюда попал? Ты, значит, теперь здесь работаешь? Да. Тебя можно поздравить с повышением? Да, такую работу теперь поручают только национал-социалисты. А ты похорошела, Мария, и даже пополнела. Одну минуточку. Гоните подстрекателей! Разговаривайте со мной! Чем вы недовольны? Где ваше обещание рабочим? Есть нечего? Где ваша справедливая заработная плата? Да, заработная плата всегда одно и то же! Почему никто из вас не спрашивает о пушках? Масло! Не масло, а пушки! Германия поднимает голову! А ней каска! Военная каска солдата! Hand Имя Германии стало символом фарварства и Средневековья. Кто это сделал? Гитлер! Голод и нищета стали уделом немецкого рабочего. Кто это сделал? Гитлер! Наступил момент, когда рабочие Германии должны представать против режима голода и военной каторги, против провокации войны с отечеством трудящихся всего мира Советским Союзом. Кому нужна эта война? Капиталистам! Нужна эта война немецким рабочим? Нет! Наше средство протеста — забастовка. И теперь, когда мы едины — это верное средство. Ибо можно отрубить голову одному, десяткам, сотням, но не всем. И если вы все поднимете руки за забастовку, никакой фашизм в мире может ей помешать. Рот фронт, товарищи! Да единый фронт! Осторожней, включает свет! Что ж, я хочу посмотреть, найдется ли хоть один, кто при свете поднимет руку за забастовку.